25 сентября в Голубом Зале главного здания Казанского Федерального Университета прошло заседание экспертного совета Республики Татарстан. Темой встречи стали общественно-политические и этно-конфессиональные вопросы. Эксперты обсудили темы, которые накануне озвучил в своем обращении президент Татарстана Рустам Мениханов. К слову, из-за ограничений, связанных с пандемией, в Голубом Зале собрались только часть экспертов. Своим посланием президент определяет политику республики, экономическую, социальную, так сказать, информационную, идеологическую, на целый год. И поэтому, конечно, это очень важный вопрос. И вот члены экспертного совета решили обсудить и чтобы вынести какие-то там, может быть, рекомендации для того, чтобы потом этими рекомендациями могли воспользоваться. Наши ведомства, министерства и различные организации и учреждения, которые работают. В этом Самыми важными вопросами стали влияние пандемии на республику, вопросы в поддержку малого и среднего бизнеса, повышение качества образования, а также вопросы, связанные с религией. Также был затронут вопрос касательно культурных языков республики. Как сообщила декан Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Резида Мухамедшина, в университете сейчас подготавливают преподавателей и учителей, которые будут вести уроки на трех языках – русском, иностранном и татарском. Сегодня в школах изучается русский, татарский, иностранный язык, в тесной взаимосвязи. И Казанский федеральный университет готовит сегодня новое поколение учителей, которые способны вести предмет на трех языках. Лев Деденко, Виетабасово, Универ Ньюс.